Я не знаю что делать я я реально испортила себе волос я себе реально испортила волос рует сегодня мы с тобой будем красить мои волосы вся проблема в том то что я никогда этого не делала ты возможно сейчас скажешь да нет Делала? Ну ладно, делала. Я красила себе волосы в зеленый цвет, то есть тонировала их. Но проблема в том, что я никогда себе не делала сплит. И я боюсь, что когда я начну красить, когда я начну все это делать, у меня здесь окажется розовый, здесь оказывается зеленый, здесь какой-то серо-буро-малиновый. В общем, вся моя голова превратится в одно большое пятнистое пятно. Я этого очень сильно боюсь, если честно. Если я э, запортачу, то, собственно, мне с этим ходить, пока оно, а, не смоется, или, б, пока я не схожу к своему стилисту, то и. А еще вы, наверное, заметили, что у меня вот с этой стороны, видите, голубой вымывается в зеленый. Это все как раз-таки из-за того, то, что когда мы осветлялись, зеленый оказался падло очень стойким цветом, и он остался. Поэтому вот он решил проступить вот таким вот образом. Нам с тобой понадобится голубая краска, розовая краска, а еще всякие приблуды для покраски. А еще нам понадобится нечто очень особенное. Пакет в качестве защиты. Обычно я беру мусорный пакет, но мусорных пакетов не оказалось, поэтому придется импровизировать Как всегда для тонирования своих волос я буду использовать Crazy Color Это очень такой достаточно простой краситель для волос, назовем это так Для голубого я буду использовать такой вот цвет Bubble Gum Blue А вот с розовым у меня вопрос У меня есть один розовый вот такой вот, где написано Pink Slim, а что-то там И есть вот такой вот, на котором написано Rebel Ультрафиолет. Типа оба розовых, но вот этот по идее будет светиться в темноте Наверное, все-таки сделала вот так, потому что мне очень интересно посмотреть, что из этого получится. Переоделась и выгляжу вот так. Если что, у меня здесь шорты. Просто м, я научена тем, то, что когда ты красишься, краски, собственно, падать, поэтому могут испачкаться и штаны. Поэтому вот шорты и сратая футболка, которую мне совершенно не жалко, потому что она уже старенькая, выцвела и, в принципе, ничего страшного с ней. Ой, жопку показал. Надеюсь, вы не видели. Когда хотела красиво, а получилось как всегда. Печная жизнь. Ну-ка давай красиво, как в фильмах. Вот так. Да! Сонный мизинец! Что он застревает-то? Как же мне сейчас будет не сладко, потому что мне нужно будет сейчас разделить свои волосы таким образом, чтобы розовый был на розовый, а весь голубой был на голубой. А ты как бы видишь, тут он они маленькие такие пряточки. Я не знаю, как это сейчас рассортировать, но буду пытаться как-то это сделать. А что, какие еще варианты? Вариантов больше нет. Вот тут-то ладно, я сейчас разделю, а на затылке-то как? Вот тут вот как? Вот так. Нет, он наполовину голубой. Ух, Уж Я уже устала. Я теперь понимаю, что сплит лучше делать сразу у мастера, чем самому вот этим заниматься. Но это же челлендж, это же челлендж. Мы сегодня портим мои волосы, как бы да, название ролика оказалось правдивым, да? Two hours later. Путем очень долгих манипуляций э, я смогла достичь пробора. Во, видишь, видишь, видишь, видишь? Проборчик. Берется пакет, в нем режется дырка, прям вот посередине. Вот так, оп. Это наша голова. Мне за эту разработку такую премию данную. Да. О, о, о, о, смотри. Опа, у нас получилась майка не замарайка. Ну, почти. Все. Теперь я полностью готова. И можно начинать. Я очень сейчас боюсь, то, что получится сейчас фиолетовый, потому что ну реально вся это, кажется выглядит. Ну, я не знаю. Запомните этот голубой таким, да? Давай, аккуратно, вот здесь вот сейчас главное не попасть на розовый, поэтому сегодня будет тот самый редкий случай, когда я буду работать с кистью, да. А, начинаю работать с прятками. Ой, oh my, Ой, oh my God. О боже, нет, мне придется все-таки брать и делать это вручную, потому что кисть хороша только для прикорневой зоны, о боже мой, я правда это делаю, мне так страшно, ты даже не представляешь, слушай, и вот так вот мажем, мажем, хорошо мажем Ой, вот ты мой маленький крызиный хвостик. Ну, слушай, вроде бы цвет красивый получается. Надеюсь, не фиолетовый. Давай, по чуть-чуть берем, по чуть-чуть. Не торопимся, у нас есть день впереди, да? Что это самое, чё, куда спешить-то, да? Ой, как хорошо. Вот так вот, мажем вот так вот. О, отличается, да? По-моему, прям голубенький. Капнуло все, началось. Голубая нога. Голубая. Я не знаю, как это... А, смотри, нормально пошло, смотри. Смотри, у меня получается. А, я не знаю почему, но розовый тоже как-то не внушает доверие. Он похож на рыжий, и он супер какой-то жидкий. У меня впервые э, такая жидкая краска. Ты даже не представляешь, насколько сложно краситься и параллельно что-то тыкать на видео, чтобы оно снималось. Потому что, ну блин, это реально как то псет. Слушай, я не знаю, что получится за цвет, но что-то мне кажется, он какой-то морковный. Боюсь, что то рыжий. Посмотри, у меня прядка, она стала какой-то рыжеватой. Я теперь не знаю, что у меня получится за цвет, ребята. С голубым я хотя бы теперь уверена, он хотя бы выглядит как баблгам. А вот что с этим розовым получится, я чуть не знаю. Посмотри, но он реально выглядит как какая-то морковка. Фу, я только сейчас поняла. Вот, вот выглядит как будто у меня руки в блевотине. Я как будто крашу себя чьей-то блевотиной. Я крашу себя чужой блевотиной. Кто-то наболевал, и я такая, ммм, блевотина, вкусняшечка, м -м -м". Простите меня, пожалуйста, но это не тот цвет, который я хотела. Это какой-то цвет креветки. Я не знаю, что делать. Я, я реально испортила себе волос. Я себе реально испортила волос. A few moments later. Я очень сейчас нервничаю, потому что я не знаю, что здесь будет. Ой, не изменилось нет я очень не знаю разочаровалась в том что у меня получилось мне кажется что краска она вообще почему-то не взялась ни здесь ни здесь но ну, есть какой-то небольшой оттенок но по сути цвет он вообще розовый он да вообще, типа, не извинился, я не знаю, он даже не красил, что ли. Голубой что-то есть такие, но я не скажу, что это прям тот цвет, который я ожидала на фотографиях в интернете. Э, цвет был гораздо насыщеннее. Почему у меня так вышло, я, я, я не понимаю. Я серьезно очень сильно расстроена, потому что, когда я красилась в зеленый цвет, crazy color, у меня этот салатовый брался настолько круто и так ярко. И как бы то, что я получила сейчас... И это просто, ну, бессмысленная трата была моих денег. Но напишите, мне кажется, вообще ничего не изменилось. Я просто зря потратила свое время. Просто знаю, что не всегда эксперименты приводят к чему-то хорошему. Мне будет приятно, если ты меня поддержишь хотя бы приятным словом. Увидимся уже очень скоро, а я пойду тихонечко переживать весь этот ужас. конечно.